и всем привет с Макс Риск но обновление набор Хэллоуин в игре Clash Oblagains 2 на 2 там может быть 3 на 3 бывает так что не прилучайтесь выключаете повещение до конца дня так мы это нажимаем набор тыкун огненный шар 20 фрагментов плюс золото 20 тысяч облаки плюс эмоции вау это наверное, классно опа здесь вы можете покупать все необходимое для игры Будьте внимательны, в лапке иногда появляются бесплатные товары. О, это наверное очень классно. Так, так, так, так, так. Это список рекомендующий товар Покупайте отличные приметы по сниженной цене. Угу, можно покупать карты использовать золото. Вот, значит, золото инсигурует, как прямо в других играх список обновляния каждый день когда бывает иногда бывают доступны бесплатной карте тоже наверно классно не нравится список юнитов обнови его с помощью алмазов если у вас есть купон обновить карты можно использовать его его купить новые обл... облаки облаки что такое облаки я не знаю вырезайте себе с помощью эмоции выражайте себя вырезите ну вырезите тоже может, так здесь можно приобрести различные сундучки золото может получать обмен на алмазы золото на алмазы углаз вот алмаз, золото сначала золото потом уже эти алмазы доступным покупка алмазов вы можете приобрести разнообразные наборы получая дорогие предметы по выгодной цене тоже то же самое как по мне ну ладно на класс музыкам так давай что ключ. А громко понравится я ее скачаю на интернете так давай дальше вы можете приобрести другие продукты используйте в игре бонусы помогают поможет получить больше золота или медали за игру никак то еще не слышно. так ну что рекомендации 16 15 о бесплатный навык покупка товаров а, блин, мне спалили. Блин. Да, мне еще нет, возможно, такой карточка Она у нас доступна, доступна с 18 лет. Юнти, реально Юнти? Я же могу его купить. Блин, за 10 тысяч точно? гоблины ученые 2 x э, Храбрость, x 6 А что круче теперь? Так, если посчитаем, то это у нас смотрите, 30 штук доема. 6 получаем. 8 не хватает. А если будет 40 тысяч, то как раз хватит. Облаки. Вау! Истребитель приезда 40. Истребитель призы Он только прям мой что прям пример задрожал от названия его. Вау, наверное, тут героем вообще. Эмоции. Сундукеем, 10 тысяч. А что там есть информация? О, отлично. Обычная карта. Как думаете, тут есть хоть писаночки бесплатные? Или нужно зарабатывать и покупать? Как по мне, ну ну, сойдет. А, быстрая музыка закончилась. Ладно. Вот это включу. А, наборы. Вроде бы, что получи бесплатные читаем тут рекомендации. Говорят, клетки мне, что посмотреть. От смерти не убежишь. Все, все, все, я понял. Так, сейчас тут еще получено. Получено? Вау. Ну что ж, мы сегодня 2-2 хотим скрать. Ага, тут у нас такая будет заставочка. Можно изменить заставку? Ну, вообще, шикарно. Получаем новую карту, мы знаем, снайпер. Под названием снайпер. Получаем новый сундучок. Перед ролика подпишись на канал, поставь свой лайк. Легендарка и тут. Блин, не попал. Алтерист. Кто такой аллер Снайпер какой-то. Вообще как-то не изучаю историю. Но нам тупо не задавали, Так что не знаю, что. Получаем 10 монет. Не, ну награду, конечно, четки Тысяча монет. У него прям прям уже. Ага. -а -а. это 10 тысяч монет мне прям хватило, а тысяча это потихоньку на 40 тысяч. хочешь что купим нового персонажа? не пиши комментариях два часа каждые два часа классно хопа получил там что-то типа два алмаза и что блин. ладно забираем награду награда акции забирайте все что есть. Давай, давай, давай. можно получится купить сегодня нового персонажа, если там в конце игры скучно станет так, ну все, давайте уже покажем, что ты способен. Хочу 2 на 2. 2 против 1. Ну, тоже жестко. Обучение тренеров, конечно. Стоп. Режимы. А, -а, -а битвы. 2х, 3х. А, недоступно. Ладно, старта не в ранге. Не в ранге. рейтинге Ладно, ладно, ладно. Не в райтинг. Быстрый битва. Играй с друзьями. Конечно, лист Быстро. Так, 2 на 2. Готовы? Сейчас мы победим а, Какая главная тактика в игре в этой до завершения сезон 54 дня. Вау, два месяца. Вау, нет клана, нет клана, все обычные карты. Я понял. Здесь, здесь, здесь, здесь. Так, где же это все? Первым делом мы копим, копим, конечно. Были уже стрём, значит здесь враги. Все обычно так давай, давай, давай, давай. Чё, блин, делать друзьям? Это как э, вот эти танки, я забыл как на игра называется, два года, три года, максимум три года назад играл. Я забыл как она называется, тем более она уже не популярна, она была очень популярна, я наверное топ-1. Не, -не, не точно не топ-1, но был мощный. Расскажу потом историю, сейчас я не могу рассказывать. сейчас мясорубка происходит, как это так рассказывать так быстро? Ты, нужно 200, сядь на ковальню, здесь поставить, так же действовать, говорят, что эта штука что-то помогает вот их так друзья значит, берем воинов или псок к убрать в псок для начала, писали сайт потом у нас есть клад по -фигенно. Знаете, знаете примут вот три часа будем играть в шубе часа так, тут у нас ход, тут у нас выход. блин нужно расширяться так чуваки 400 кодом просто 400 мы копим давайте что здесь мне больше 400 Так, таксы знамен строитель, давайте уже обхватим одному посмотрим, где они находятся. прям сюда идите. А какая А он строит блин. А я такой нет. Не послушан, да? Не строим ничего. Это плохо, плохо, очень плохо, очень. Так, все идут. Так, вы там строить еще один генератор. давай, давай, Здесь строй давай, давай, давай, давай. давай, давай. А, наверное, казарм было другого места. Опа, на первая битва. Кусайте, кусайте. Может быть нужно обмануть. Ого! Сколько воинов? Блин. А это плохо. Реально это плохо. Так, на команду. 20 тысяч. Ты тоже строй. Блин, я я уже думал, что я уже не то поди займу. Явно не то поди уже. Воинов уже что будет? страшно. Что же делать? Смотрим за картами. Мы должны еще захватывать точки, чтоб прям видеть за глазами врагов тоже очень важно еще одна точка нужно ставить чем больше тем лучше говорят и здесь хорошо будет. вперед дальше а, тяжело как а, чувак там уже за и куда я пошел не отстой не надо а -а -а -а нет блин а блин это очень опасно может быть на один один все я так я так не согласен играть это, это, это очень интересно это точку поставил? не блин держи чувак а что блин сюда идти помочь им блин нам летающих это реально опасно стало Но если ускориться то -то Эй, кто это такой? А, не, ну пожалуйста, ну не надо. Вс ⁇ так быстро начинаете играть. Эй, воина, выпускай. Не хочет, блин. все разрушаете? Ну, а, не понял, где я нахожусь. Ну атакуйте. Они не хотят, блин. А, не, блин. Ч ⁇ ж делать? А, ладно, это тяжело, чем я думала заруба это что дополнительно вы зарабатываете может построить еще точку ладно ладно ладно ладно а пожалуйста не чего вы сразу не работаете а, сейчас тут захватит точно нужно эту точку сначала отхватить потом же приступать к новой точке потом уже другую а, жаль. мы обхватим друзья мы их обхватим я обещаю как-то нибудь вы там хоть копики на максимум еще у нас дружок наш. Держись, чувак, я не знаю, что делать. Я тоже хочу воевать. Ко мне вот не ходит. Возможно, я бы справился с ними. Так, так, так. О, красавчики, красавчики. Так, нападаем. Почему? Потому что здесь атака. Так, все, ладно. Вы на оборону делайте, красавчики. Ты, ты ты, чувак, чувак, стой, помоги мне. БЖ. Спасти мир нужно. Они там просто фкашут, нужно спасать не мир. Давай ты сюда идешь. Ух ты, чё блин, происходит, так вот тут строите эту башню. Давай, давай, бегом, блин, времени нет. времени нет на мышление. Давай, давай, давай, быстро, быстро строй башню. Будет на много. Стрелять, вообще. Беги! А! Блин, зачем? Зачем? Нужно еще одного воина отправить. Так, вы что-то стойте, Вы там будете охранять, как наш э, дружок. поживает Ты что не тащишь блин? А! Че я должен тебе помогать? Ладно, иду, иду. Но порть не тащи слышите вы? Нет. Так, давай тогда берем воинов. Я понял тактику. Значит, ты воин, это этот центр нас воинов, а вы у нас летающие, видите? Так, чуваки, тут нам нужно вы так быстро убили В смысле что за 4 как так я даже не видел за зарубу лучники это что черные так думаете эти вот крыляты самые тачерные. как это происходит так крылатые сюда помочь помочь блин нужно ну я так не играю блин ну как так быстро выигрывать врагов что блин, за ошибка даже не видел битвы как так быстро какой-то гуморе, неужели его хуже мало ХП? Пошли, пошли, что вы блин стоите? Нужно помочь. Им. Да, блин, а я и не изучил карты, кстати, да вообще не изучал. Замок уничтожен. Мы летающие проиграли? В смысле? Чем не происходит? Я не понимаю эту игру. Все, они меня раскрыли, а? Ладно, лучники вы наверное, крутые. А, лучники и воины. А вы что, не стоите, бля? Как там добавить отряд? Так, раз, отряд, 2, отряд. Все, сюда идти. Ну, наверное, на центр пойти. А, кто включил волосовой звук? Может быть, нужно было изучить сначала, чем сразу битву. А, я такого не ожидал. О! смысл смысле? что -то -то прошли кто из вас сильнее я не понимаю как будто пришел без дз и сразу куча двоек пришли ай-яй-яй-яй придется что-то делать а можно хоть врага поставить какие у него там карты были хоть его изучить нужно просто это будет реально сложно если не изучить да надо да, да, лучше изучить на блин бомба стреля на них блин. логично тактикам лучники вы топовые лучники блин сюда давайте все они сюда идут я сделал замес ну да не выроть ну и что блин а, блин точно да, блин. а блин точно вот эту пушку нужно сейчас они что-то придумают и такое, что опять что произойдет? Да, вау, а это что такое? Низу ресурсов. Вперед. Они тут строят что там? А ну, блин, а такой те Чего они стоят? А ладно, все. Я не знаю, как отыграть игрушку. Раньше было лег, легкотня вообще. Возможно, новую обновую решили добавить. но я только что зашел, ничего не добавляет. Так, вот убираем. Ну, все, ладно, ладно, вы выиграли. Какая ваша тактика? Лучники, псы и еще воин. Дополнительно псы. Сначала войны, потом... ого, ого, стоп. Ну, это нереально было бы. Ладно, вот он изучим его. На... 40 секунд. Как там выйти нужно Отряды, авто, комментарии ремонт ремонта вау тут есть еще ремонт давно не играл игры так вот сдаюсь да, блин, крестик нажимаю да. тоже кто-то флаг там поднял ну ладно того вот, читать изучайте тактику это я наверно пойду читать так все не нужно героя выбить вот что самое главное героя нужно еще на Давай, сейчас посмотрим вы потеряли первое поражение. Не подайте духом. Не подайте духом. Вот, они, возможно, карты прокачали. Может, посреди битву. Ладно, идем качать. В... В меню колоду можно улучшить юнити. С помощью карты золота. Побеждай чаще и усиляй бойцов. Да, чаще, чаще. Нате, возьмите. Первое поражение за данный ролик. А, а, кто вот такие. Ладно, да ладно, потом поизучая, получаю двойное, ну, блин. Хочу стрелять. чего они отличаются? Может, она у них там четвертый левел, а у меня, наверное, какой-то еще третий первого, третий там только что еще прокачано был, наверное, наверное, самый низкий. Музык, ключевый, запись, запись, Клэш ТВ активно использовать можно Нет. можно пострить бой клан командная битва нельзя ну Но... почему события эм... ну хоть какие-то награды я получил так все я хочу какой-то это меню управления профилем. Здесь можно посмотреть ваши игры, характеристики, повторить битву. Повторка битвы. о отлично. 10-11 назад. Стоп, это 1-1? Нет, это клан. Тут был один матч, его закрыли. Нет. Вот, 1-1. Значит, я выиграл 94 кубка из 3 кубкам. Я 0-0 получил. 73 кубка я три игры играл, вау, шок. Так, в чем дело? One, one. А где я? как у меня никого Я не знаю, с буква, с буква С этого игры, блин, столько у меня шокол... Мне сам больше колодок. Это зря я так сделал. Вот это вот ну, вообще бушка, наверное, не самое главное. Да, блин, это тоже не главное. Что у вас за главное? я только что их прокачал, кстати. У меня был один. Возможно, самый главный качать уже. Потом уже выигрывать Ну ладно, потом изучим. А всем после просмотр, с вами был Макс Риск. Сегодня я уже не знаю, что делать. Я буду что-то думать, но могу задавать. Потом ролики покажу. Всем удачи, всем пока лайк, подписка, ссылка на канал мы тоже в описании. И ролики по аннотациям, знак восклицательные, ссылка в описании, коммент. Поделиться всякие интересные штуки на YouTube. Пока.